Беды приходят тогда, когда люди своей лени забывают заботиться о себе. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире Прововец Сибирь, и рубрика у нас сегодня Примеры выигранных дел. Сегодня речь пойдет о МФО, микрофинансовой организации, где решение было дано Неклиновским районным судом Ростовской области. Также. Это решение было обжаловано в апелляционном порядке, где апелляционная коллегия оставила решение без изменения. Напоминаю, что ссылочка ведет вот эта вот ссылочка. Она информативная, на, на нее кликаете и она ведет вас на официальный сайт суда, который выпустил это решение. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «МФО момента деньги», к а АВ о взыскании задолженности по договору займа. Стороны э, в судебном заседании не явились. Истец э, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителей истца. Э, ответчик по неизвестным причинам. Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. В соответствии с положением части 1 статьи 807 Гк РФ. По договору займа одна сторона займодавец передает собственность другой стороне заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик обязуется возвратить взаимодавцу такую же сумму денег, сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Согласно положению части 1 статьи 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен был быть заключен в письменной форме. Если его сумма превышает не менее чем в 10 раз, установлены законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, независимо от суммы. В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений, если иной, не предусмотрено федеральным законом. То есть, когда истец подает исковое заявление в суд, он должен предоставить все документы, на которые он ссылается, чтобы соответственно, судья рассмотрела это все по тем документам. Как следует из материалов дела, в обосновании заявленных требований СОМ представлен договор займа, заключенный э, такого-то числа, между МФО момента деньги и ФИО расходный кассовый ордер и копия паспорта на имя Нечапуренко. Доказательств застоверности свидетельствующих о заключении сторонами, а именно МФО момента деньги Нечапуренко договора займа с материала дела не представлено. Указанное обстоятельство является основанием к отказу к удовлетворению исковых требований. И соответственно суд решил удовлетворение иска МФО момента деньги Нечапуренко а в взыскании задолженности по договору займа отказать. Здесь, конечно, не видно, дорогие друзья, на основании чего отказал судья, да, были ли эти документы в копиях или каким образом, запрашивал ли судья оригиналы документов, допустим, если они были в копиях. Но тем не менее, факт есть факт. Вот это вот решение в пользу так называемого заемщика, да, оно против удовлет, удворит, у, от, отказанного трения иска э, исцу, в данном случае, момента деньги. Да? То есть, берите э, подобное решение. Это для тех, кто не верит, что э, в пользу э, заемщика может быть принято решение. Конкретно, да, вот это вот решение. Но, кому не хватает времени, соответственно, не могут приобрести Документы, шаблоны для самостоятельного изучения и защиты. И вам дается подарок, добавление в скайп-чат, где многие уже лишили свои вопросы и помогают новичкам. Также там в этих чатах присутствуют правоведы, которые отвечают на правильно заданные вопросы, соответственно. Также вас добавляют чат по ЖКХ, пенсиям, суды, приставы, ГИБД и другие чаты. Также вы можете встать на сопровождение в скайп-чат. Индивидуальное сопровождение. Информация, соответственно, указана ниже. И заказать устные консультации. Смотрите, тоже ниже. Вернуть деньги за навязанные страховки по кредиту. Тоже есть ниже. Я хочу обратить ваше внимание, что все вот эти вот пункты, да, все варианты дополняемые, взаимозаменяемые. Это первое, да? И то, что они выполнимы. То есть, вы э, можете их выполнить, хотя бы посмотрев э, парочку-тройку наших семинаров, вот по этой ссылке. То есть, э, должна вот какая-то минимальная информация в голове быть, соответственно. Здесь вот, э, как перейти в... Ссылочки есть выписать счет. Кто уже готов вступить в, э, в наше сообщество Правовец Сибирь? Здесь ссылочки все информативные. Вы можете прийти. Вот, что касается индивидуального сопровождения, можете почитать, э, зайти на этот сайт и посмотреть. Что будет непонятного, вы можете уточнить по скайпу. И ниже, соответственно, также здесь можете перейти и выписать счет. Посмотреть видеообзор, сразу же перейти на канал YouTube. Соответственно, также вы можете с этого сайта поделиться со своими друзьями, знакомыми или близкими, нажав вот эти иконки соцсетей. Возможно, в данный момент этот, эти знания понадобятся Соответственно, вашим друзьям, знакомым или близким, или родным вам людям. Очень много э, правовой информации, информации, находящейся под каждым видео. Пожалуй, это на сегодня все. Благодарю вас за внимание и всего вам хорошего.